Я встаю, я встаю, я встаю. О, боже мой! Мака, и ты тут? Доброе утро, друзья! С вами Добма Маме и много-много собак и других животных. Вот так вот мы просыпаемся на каникулах у бабушки. Ну что ж, поехали! Пошлите. Наше утро начинается не с чистки зубов, а с проверки малышей мэнни Бэни. Масики уже проснулись, да. Туса ждет. Щеночки наши Эвочки тоже живы-здоровы, проснулись уже. Да, Эвочка? Ведьма спит на кресле. Любезный твой утренний эмоцион. Малыш Анатоль. Сара уже завтракает, в отличие от нас, да, Сар? Шейзик тоже уже умывается. Эйван и Софи терпеливо ждут в кошачьем домике. Ну что, ребят, потерпите, я сейчас умоюсь. А Вуся самая старшая, взрослая собака. Весь кардиган в этом доме. Я сейчас умоюсь, переоденусь, и мы пойдем гулять собачек. Все наши двуногие, кроме меня, сегодня уехали, поэтому пока я чищу зубы, собаки терпеливо ждут. Любезный, спускайся! Ну что ж, я оделась, и мы отправляемся на улицу, не только с Эйвоном и Софи, но и со всеми остальными. Ведьма и Эйвен остались вдвоем. она, мышь ловит. Ползут на гору, а любезные уже там. Вторая тоже залезла. Тендерноваря, красавица такая, огромная. Пойдемте, сходим, проверим Марту, охранницу животных. Часы не идут. Привет, наш австралийский хиллер Марта. Красная собака? Это я. Да, это я. Привет. Маленький чей завтрака Это антибиотик? Где ты загулял? Антибиотик. <клес> ты что делал там? Наша Людмила Алексеевна, бабушка, хозяйка вот этих трех Йорков, капы, нюры и умы. Не путайте ее с бабушкой Савиевой на А блюз считается вашей кошкой? Она к вам только ходит, да? Конечно. А Эйвен и Софи очень быстро замерзают на улице и поскорее хотят домой. Конечно, скажи, мы же маленькие, мы не такие большие. Ну а после мы все завтракаем. А если вы хотите увидеть, как проходит утро Эйвона и Софии меня у нас дома, ставьте этому видео лайк. И не забудьте написать в комментариях, кто из местных собак или других животных вам нравится больше всего. Любите своих питомцев и будет вам счастье. Конечно, они хотят увидеть наше утро, да? Да, да, да София, да? Да, да, хотите. Мы им покажем, как мы спим, и чем мы там занимаемся, да, да? давай, сейчас покажи всем Софи, как мы спим. Вот так мы спим. Софи, отлично, спи дальше. У тебя отлично так получается. ты специально, Иван, чтобы я ты тебя что, не трогала, Софи? да? Как ты могла такое подумать? А теперь можно и кофе попить. И не забывайте подписываться на наш канал, если вам интересна жизнь с собаками, кошками и другими животными. И вообще и интересна жизнь.